Всем привет, ребята. Хочу вам показать вот такой Динеро сайт, который дает микрозаймы. Записывая видео, хочу сказать, что люди не боялись, тут ничего сложного нету. Я вот сам лично брал микрозайм. Здесь вот минимум берется на 300 гривен на 6 дней беспроцентно вообще без процентов. Сколько взяли, сколько вернули. Но также здесь присутствует, может, на, можно сказать так, акция. За приведенного друга вам платят 300 гривен. Ну, что я считаю очень замечательно. Сейчас вам покажу. Я буду тоже. Я вчера взял 300 гривен. Сейчас я их буду назад возвращать. Сейчас вам покажу, как, как здесь возвращают назад. <как> <как> вот здесь есть акция «Приведи друга». «Приведи друга, получи 300 гривен». Вот, заходите сюда. Нет, не сюда. Вот для человечек. Мои займы. Спускаемся вниз. Вот видите, как я взял сумму на 300 гривен. Хочу ее назад погасить. Ага, а вот. Где вот стрелочка написана подробнее. Нажимаете. Вот. можно продлить или оплатить вот можно с банковской картки банковский перевод оплатить по телефону но это я буду не на видео делать поза видео вводить данные свои вот здесь есть такая э, функция где Нет, так, что да вы пригласили друга вы получили 300 гривен здесь ваша карта вот которую вы забивали когда получали микрокредит вот, доступна будет вам, вам сумма, которую вы пригласили человека минимальная выплата. Ну, это понятно, что как бы за приглашенного человека вам дадут 300 гривен. Вот, когда у вас будут 300 гривен, вы нажимаете кнопку продолжить. На вашу карту, которую вы получали, микрозайм, вы получите 300 гривен. Так что, ребята, не бойтесь. Здесь ничего, лохотрона никакого нету. То есть взяли деньги, получили на карту. Вы можете эти же, с этой же картой их назад э, оплатить этот микрозайм. То есть как бы, вернуть свой, свой кредит. И как бы приглашаем сюда людей. Вот здесь есть. Пригласить друзей. Вот есть тут код. Вот просылка. Можно Facebook, Twitter вайбер, WhatsApp, Telegram. Ну, как бы понятно, но можно еще по номеру. Вот уводите номер своего друга и отправ, как бы, отправляет сам сайт ДНР, отправляет вашему другу. С вас не, не занимается со счета. Как бы отправляется сайт отправляет вашему другу. Он заходит, регистрируется. Ну, как бы, друг не поймет, откуда это, что это. Конечно, как бы, лучше написать своему другу. Вот, можно еще, допустим, по email, почте отправить. Ну, как бы, все понятно, да? Ну, всем удачи, советую. Хороших заработков. Всем пока.